Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, недавно записывал прохождение поработителя 2023 и спустя несколько дней мне в личку пишет подписчик, говорит что хочет увидеть прохождение параба, но уже с белым блокиратором, то есть не каждый игрок хочет разбирать свой белый блок и менять его на красный, поэтому я решил записать этот видос прохождение с белым блокиратором, то есть отличие в том, то, что будет сложнее подбирать криты и не факт, что я их все подберу, как в тот раз, а так все то же самое, только белый блок и Сегодня без вебки снимаю, я не хочу с вебкой сегодня снимать, нету желания. Но это не важно, это не важно. Плюс ко всему, сейчас у меня есть жетон босса, как раз нужно пройти параба, так как я фармлю, фармлю эту шапку до сих пор еще. Кто помнит тот видос, как я нафармил параба на 60 дней, но сейчас у меня, как видите, 9 дней осталось всего лишь, потому что я ленился. Мне было лень проходить параба, и вот у меня упало с 60 дней до 9 дней. Как-то так. Мы начинаем прохождение. Все то же самое, команда то же самое. Не буду так подробно объяснять, как в прошлом видео, но постараюсь объяснить некоторые моменты, некоторые ходы буду объяснять, но не так подробно, как в тот раз. Вот. Погнали! Первый ход. Ну, атомка стандартно короче. Как в тот раз я оставил Я думаю, вы видели прохождение. Кто не видел, можете пересмотреть. Кидаем белый блок, короче. Вот. И проходим. Этого босса с белым блоком, как говорится. Вот он дает плазмоган. Короче, ну, сам себя зауронил. Вот атомка полетела. То же самое, кидаем газ. Кто-то писал мне, что прошел пора я на шару. Что он делал легкие ходы. Не знаю, как насчет легких ходов, но у меня утопил перса важного. Да, он глубокий давал каждый ход в прошлый раз. И... Мне написали, что он делал легкие ходы, якобы прошел на шару я его. Но нифига подобного на самом деле, я его прохожу стабильно почти всегда с первого раза. И неважно, какие он ходы делает, то есть, если вы умеете импровизировать, вы его пройдете в любой ситуации, практически в любой, то есть, иногда бывает, да, там очень много не везет, но не может так сильно не вести, что вы не можете пройти пора, 10 боев подряд проигрываете, не бывает такого. У меня стабильно, я всегда пройду... С первой-третьей попытки. Если я собран их, то я пройду его. Первая Кува. Первая Кува шаровая всегда. Всегда шаровая, дорогие друзья. Смотрим, какой он будет, не будет. Но мне повезло. Мне... мне сейчас повезло. Без вопросов. Просто повезло. Я не знаю. Мне не хочется перезаписывать прохождение. Специально, чтобы мне сейчас не повезло делать. Короче, в чем, в чем суть сейчас? Смотрите. Во-первых, он взял токсин. Я не буду сейчас на стойку давать ему, не хочу. Просто не хочу, и все. Даю переход хода. Ну, второй крит уже понятно, да? Что три барика подряд будут, будет, и все. Я не знаю, короче, как это так получилось у меня. С критом, с этим. Ну, выходит так, что я сейчас ему даю три крита подряд, даю сейчас ему. Выходит так. Он дает пираньи. Короче, смотрите, как третий крит подобрать. Если даже у вас... Не получилось так, как у меня крит выбить. Вы можете спокойно поставить охранника. Смотрите, ставьте охранника просто. Этот охранник, его можно просто, я не знаю, балкометом, мимикрей и мины просто. Вот, и я намутил уже третий крит, считайте себе. Но это мне повезло с первым, короче, с... И вам... Вы думаете, и спокойно два крита, спокойно выбиваются, а третий шаровой, как я говорил. И смотрите, три крита на мунтил просто. Мимик, полкомет, минка. Но это повезло мне, говорю же еще раз. Но вам и двух хватит критов, как бы. Те, кто, кто хочет пройти его с белым блоком, вам главное дать два крита хотя бы. Три можно не давать, как я говорил ранее. Ну и что дальше? Смотрите, у меня ходит этот перс. Я просто даю ему газовую, и все, и не парюсь особо, да. Когда у него остается мало хп, вот столько где-то, ему давайте либо ионку, либо газ. Так как у меня ходит этот носорог, я даю газ. Потому что воронам давать газ такой себе, да, и смысла нету как бы. Все, он от этого газа подохнет. Ну, сейчас мы, наверное, берем стазис, как обычно. Вот он дает глубокую заморозку опять. Ладно, я не буду сейчас давать стазис, потому что... Ну, я хочу добить его побыстрее. Короче, Я ухожу туда вправо. Вот. Беру сменку. И просто добиваю его. Точнее, довожу до одного хп. Так, где мой... Вот, ледяной шип называется. Это даже не заморозка. Ледяной шип называется оружие. Короче, это прохождение может быть даже легче, чем предыдущее, дорогие друзья, получится. Я не знаю, почему он дает глубокую заморозку каждый ход. То в том прохождении, что в этом... Он может другие оружия использовать, но не использовать почему-то... Он... Ну, против меня бесполезно, короче. Еще хочешь, используй Я все равно стабильно прохожу его. Очень редко я проигрываю на этом боссе. прям. Но мне тут помогают очень сильно легендарные предметы. Дорогие друзья, если вам кажется, что босс очень сложный для вас, посмотрите ваши крафты. Если крафты слабые, добротные, конечно, вам будет не вести постоянно, он вас будет убивать постоянно на хп. Поэтому чем лучше крафты, тем легче прохождение, как говорится. Я вообще не парюсь насчет прохождения, потому что у меня леги и крафты хорошие. А вы подбираете сами там смотрите сами, потому что чем я сказал уже чем хуже крафт, тем хуже прохождение получится. А так ходы в принципе импровизируйте и как бы есть прохождение, да. Что с белым, что с красным разницы нету. Но я просто не люблю с белым проходить, потому что я как-то привык с красным проходить, мне как-то легче дается с красным, ну тут разницы нету, если вы умеете с белым проходить как бы изи. Я умею с белым с красным. Мне как Ну, как-то мне легче с, с красным проходить, что ли. Хотя сейчас разницы не вижу никакой. Короче, привычка просто. Проходить его с красным блоком. Беру настойку. Ее можно так не давать. Я просто для ускорения даю ее. Еще дальше можно сделать. Можно дать блок еще один, как раз, для регена. Тут у меня выживает, в этом прохождении выживает Носорок. В прошлом прохождении он не выжил. А он сейчас не выжил. Он добил просто его, потому что я встал под урон. Я мог бы уйти куда-то в другое место. Но я остался под уроном, короче, как-то так. И потерял перса. Ну, ничего страшного. У меня 400 хп. Блок стоит. Если что, заюзать могу. Перевязку токсин. Но он дает пираньи, короче, свои. Короче. Что тут можно сделать? Просто морозить бутылку, вот и все. Там зазем стоит ледяной, как можете видеть, в, в блоке, в боем, стоит зазем еще. Поэтому я тут стою, не ухожу никуда. М -м -м -м, ладно, затравлю просто одного. Пока что одного. Потом буду двоих травить. В принципе, разницы, я думаю, нету. Ну, придется порт тратить, я порт не хочу тратить, как видите. А ранец. У меня три. но ну, там зазем стоит, как бы, да. Поэтому я не хочу... Блин, что делать? Два башка, но ну, не зауронит она его. Он в отдел тонет. Так, ну, в принципе... Я хз Ну, один ТП Фрис. ХП не бывают. Как же он стоит плохо? Упади вниз, пожалуйста. Сейчас я буду травить двоих. Точнее, одного 100%, а второго уже как повезет. Тут тяжело попасть на самом деле него. Да, видите, не попал. Печально, конечно, все это. Ну, у меня полный ХП, я думаю, пройду. Вот, не здраво брал я этот антифриз. У меня еще рядяной газ есть, но его на потом оставлю, потому что. Сейчас рановато, пока давать. Кстати, есть проблема, если я проиграю здесь, я проиграю только из-за того, что у меня скинет на пиранье каким-то образом. Потому что там три пираньи запущено, три порции. Короче, если пирани меня зауронят, они зауронят очень сильно. Могут даже убить, поверьте мне, полные хп могут убить. Так что нужно реально аккуратно играть здесь. Внимательно играть нужно. Мы проигрываем бои из-за невнимательности. Тут легко выиграть. Нужно очень аккуратно просто играть. Хотя тут и карты много, да? Вроде бы, казалось бы, карты много. Как тут поиграть можно. Я даже ворона не хочу менять, потому что шапка хорошая, вот это вот, Сайкер. Но ее минус в том, что она морозится, да? Вот тут оставаться тоже не хочется мне, потому что тут под снайперкой я нахожусь. Возьму-ка я стазис, пожалуй. Стазис возьму. Вот, чтобы меня не зауронил жестко никак. Вот, не заморозил, да. К тому же. Все, и три зубчика опять пошел. Дальше я иду уже на ранцы, сейчас лечу к нему и даю газовую гранату ледяную. А он меня сейчас морозить может? Он промазал отлично просто. Минус 90 я снял. Так, отлично. Погнали его морозить будем. Погнали, погнали, погнали. Погнали. Аккуратненько кидаем газовую гранату ледяную нашу. И отходим вот сюда, вот на эту позицию. Можно даже подальше отойти. Сейчас кто ходит? Сейчас ходит как раз таки вот этот вот. И, играй пуск, не страшно вообще. Ну раз он сейчас замедленный... Его можно хорошо так морозить спокойненько. Так, вот это вот опасно, видите, затем все-таки мешает мне. Еще один ранец взять. Нет, аккуратненько прыжочком допрыгиваю. Вот можно так затупить. Вот спокойно вы вот так делаете такую фигню на веревке, а затем все-таки мог сработать. Я мог просрать ход. Я морожу, короче, все. 173 хп сношу. Вот. И стою так. Сейчас еще раз так зауроню я его. И считайте, газ его добивает спокойно. Так, ну главное, аккуратно прыгать тут надо. Если что, экстренный есть. Так, отлично. Допрыгнул, потому что я мог соскользнуть вниз. А там, по-моему, охранник я не вижу просто. Но это не суть. Все, Гассово убивает. Сейчас давайте покажу, как правильно попадать ледяными буранами, короче, покажу, как правильно попадать. Короче, у меня раса краб, дорогие друзья, из-за того, что раса краб, у меня прицел шарахается, я не смогу показать сейчас, потому что, ну, все-таки прицел шарахается, и тяжело его показать. Тогда давайте пока это будем бить. Овцу запустим, и ждем, пока раса краб пропадет, чтобы я показал, как правильно попадать буранами. Ну не прям 100%, но близко к 100%. 90% в полете. Опять пончик. Ну блин, улитка. Ну улитка, ладно, улитка уже другая раз совсем. Она просто замедляет. Поэтому я смогу спокойно показать вам. Смотрите, берете винтовку. Вот эту бронебойную. И цельтесь вот так вот примерно, да? Видите, надо... Как объяснить это правильно? Суть в том, то, что расстояние между прицелом, вот этим вот конечным, и до него должно равняться расстоянию половины снайперской винтовки. Уф, как вам объяснить? Ну, я думаю, я объясню это на видео как-то при монтаже. Ну, не прям все бураны попали, но половина попала. Раньше так попадало мне часто. Так, беру душеметы. Ну, хоть что-то снял. Это уже не важно. Главное, надо было утопить его. Чтобы легче бить его было. Ковры. И еще у меня что есть, чтобы зауронить его? Да, немного у меня оружия, чтобы его уронить. Я думаю, найду, чем зауронить. Найду. Например, попробую полярную... Полярную чуму кинуть. Отлично. Я промазал. <laughs> Блин. Да не трогай ты меня уже. Бесишь. Ой, разморозился. Отлично. Короче, я коктейль даю и все, я не парюсь. Он на балке стоит, неудобно очень. Я прийти не хочу к нему, потому что он снайпу может дать. А потом еще снайпа, знаете, из два хода убьет как-то. Тут безопасно вроде как. Ну, блокиратор это вообще пофиг. Якоря нету у меня, так бы я якорь дал и разрядником бы ушатал бы его, да и все. Ну тогда ладно, беру охранник, ложку. Может быть, доведу даже, но и не точно. Да, довел, отлично. Ну, тут безопасно. Единственное, что может дать этот плазмоган свой и на не скинуть меня. Да, такое бывало, что он позмаган давал в этой позиции, я падал на бураны и проигрывал бой. Это вот такая бывает шара, да. Ну и я, как говорил, изи прохождения, короче. Вот. На канал с белым блокиратором. Вы меня просили еще проходить ученого и еще некоторых боссов. Почему же я их не прохожу на канал? Во-первых, у меня нет времени их проходить. Во-вторых, прохождения у меня есть на канале. Почти каждого босса есть прохождение на канал. Только у меня прохождение 21-22 года. Вот сейчас я снял Паучиху, пора бы еще раз снял, как это ни странно, и снял Мятежного робота. Даже те прохождения у меня 21 -го года, оказывается, были. Вот, но я все равно снял их. Короче, в чем суть? Суть в том, что я следующих боссов Буду записывать уже в своих рубриках. Вот. У меня на канале две рубрики основные. Вормикс нуля и бомбикс нуля. Да, они очень долго выходят у меня уже на канале. Но у меня чисто эти рубрики по боссам получаются. И, скорее всего, я буду уже в этих рубриках валить этих боссов. Вот. Если у вас какие-то предложения, пишите мне в комментарии. Вот. Вот. Единственное, у меня на канале нету кузнеца, вообще нет нету на канале, прохождение кузнеца вообще отсутствует у меня, то есть всех боссов я валил на канал, всех. Вот, и еще инженера хотел бы записать прохождение, вот, я думаю, инженера скоро запишу, вот как раз бомбикс с нуля скоро выйдет, там инженера буду валить. Единственная разница, что в своих рубриках я валю их с обычным арсеналом, слабым, а тут у меня на основе фул арс, я могу записывать с фул арса, ну так интересно неинтересно, да, думаю. Если я пройду с э, Нубским Марсом, то вы с Сильным Марсом, думаю, подавно пройдете этого босса, инженера там, ученого и так далее. Императора тоже надо бы снять прохождение. Ну, короче, посмотрим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой Яндекс.Зен на YouTube, в паблик, заходите, ставьте лайки везде. И увидимся в следующем ролике.